Всем здорово! С вами Гитр 94 и сегодня у вас реакция на музыка не музыканта номер два от 55x55. Видимо, первая набрала очень много просмотров, поэтому он решил сделать вторую часть просмотров киха. Давайте посмотрим самую гениальную заставку в мире. Гениальность зашкаливает. Это гениально. можно и начинать. А это вождь, ваш да. а все потому, что я слишком хорош. А это ват. А Но речь не об этом пока рановато. А это боть, боть, я как дилер и наркотик. В общем, нужно подуть. Готовы. Раз, два, три. Поехали. Интересно, кто же это был? Я. И даже с ума не сходил. Но если вы не знали, то бы ученые доказали. А положили немножко паркета. Ну и это. Как Так как в принципе и обычно. Гениально. Нет, логично. Чего? ну В смысле? А я чем? Да. О! А это воши, воши, воши, А все потому, что я слишком хорош А это ватер, ватер, а Но речь не об этом, пока рановато А это котик, котик, котик Я кокедилер и наркотик В общем, нужно подуть Готовы? Раз, два, три <связь> Теперь четыре Только дичайшая деградация, деградация ждет вас на канале Ну что Мне понравилось, как всегда, круто 55x55 Но чуть похуже, чем предыдущие Музыка, не музыканты Подписывайтесь на мой канал Если хотите больше реакции на 55x55 Если хотите больше его ремиксов так, До следующего видео